Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения. Пусть этот Новый год принесет вам только положительные эмоции и, конечно же, богатый урожай. С Новым Годом, с новым счастьем. Сердечно поздравляю с наступающим Новым 2023 годом. Что он нам он несет? Он несет нам надежды. Поэтому хочу вам пожелать в этих надеждах чтобы было крепкое здоровье, мирное небо над головой. А к этому все приложится – и любовь, и счастье, и удача, и везение, и успехи, и в личной жизни трудовой на своих участках. Хорошего Нового года! Ваш Ломонос Петр. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку, за лайки и за просмотры наших видео. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам исполнения самых искренних желаний. Тепла, здоровья, счастья. Оставайтесь на канале Про Цветок. Дорогие друзья, в уходящем году я рассказывал вам о вещах, которые помогают нам на огороде. Но ни одно из них по-настоящему не сделает человека счастливым. Поэтому в новом году я хотел бы пожелать, чтобы у каждого из нас появился самый лучший биологический препарат. К сожалению, он самый дорогой, но у каждого из нас есть возможность получить его самостоятельно и бесплатно. Это сложная вещь, со сложным названием, с еще более сложной химической формулой, но есть и простое название. Это любовь. Поэтому я желаю в новом 2023 году каждому из нас обзавестись этим волшебным эликсиром, так, чтобы рядом с нами расцветали не только растения, но и наши близкие ощутили волшебное действие этого препарата. И пусть новый 2023 год станет для нас, для всех годом добра, мира и человеколюбия. Уважаемые подписчики канала Процветок, друзья и коллеги, критики и неравнодушные. Вот и прошел еще один наш плодотворный год. Достоевский говорил, красота спасет мир. Так это же про нас. А еще мне нравится выражение Достоевского. Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье. Наше счастье заключается в том, что мы любим растения. Мы за ними ухаживаем и получаем от этого удовлетворения. Поэтому я хочу пожелать вам в 2023 году, чтобы много тысяч ростков счастья заполнило ваши дома, ваши участки, ваши сердца. Пусть будет мир и благополучие в ваших домах. Ваша Ольга Дуброва. Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю вам в Новом Году, чтобы каждое яблочко и не только в вашем саду превратилось в молодильное, чтобы ваш сад стал филиалом рая на земле. Ну а мы со своей стороны обещаем помочь вам семенами, саженцами, добрым словом или советом. Оставайтесь с нами в Новом Году и до новых встреч!